приветствую всех подписчиков гостей моего канала с вами лена Много. я как всегда продолжаю делиться с вами информацией сегодняшнее видео по боксу где я абсолютно без вложений на просмотре сайтов в той серфинге зарабатываю коины эти коины конвертируются Но можно конвертировать конвертировать в различные криптомонеты. Букс под Старый добрый букс. Я уже не знаю, сколько я здесь работаю. Друзья, до сих пор платят. Вывод инстантов, Все замечательно. Значит, вот. Ну, я сегодня вот только что вывела. Мне 20 коинов. Минималка на FAUCET PAY от 1000 криптомонет. Вот этих коинов значит здесь очень много платежек, значит при выводе выбираем куда мы на прямой кошелек Fouset Pay и вот еще вот такой вот я на Fouset Pay и криптомонету выбираем я в моем случае выводила Solano. здесь при выводе прописывается email адрес от хаусад Pay. Значит, если мы перейдем на Pay, вот Coin multi Multikran. И у меня 283 133 Solano монет. 5 октября. Платит инстантом, друзья. Все замечательно, все шикарно. Ну и реклама здесь всегда очень хорошо, более чем достаточно для просмотра. Я вот сегодня просматривала, у меня осталось 235, 22 рекламки на 235 коинов вот этих. И минималку как бы набрать это очень здесь быстро. Ну и все, Короткие ссылки я не смотрю. Есть ежедневный бонус. Можно как бы собирать экран. У меня есть на канале краткий обзор этого бокса. Заходите, работайте и зарабатывайте абсолютно без вложений. Всем удачи, всем пока.